Так, друзья, первый автомобиль, который попадает в нашу категорию, в нашу ценовую категорию до 500 тысяч, это автомобиль Nissan Note. В принципе, этот автомобиль подойдет как мужчине, как женщине, так просто для семьи. Вкратце, двигателя у них идут... Объем двигателя идет 1,2 литра, есть турбо-версия, есть нетурбо. В нетурбоверсии версии 69 лошадиных сил, в турбовой версии 98 лошадиных сил. Трансмиссия на таких автомобилях идет только вариатор. Есть автомобили, но во Владивостоке мы такие машины еще не встречали, где трансмиссия идет механика. Это, ну, это исключение. А Клиренс таких автомобилей от 120 до 155 мм. Соответственно, есть автомобили передний привод, есть автомобили 4ВД. Данный автомобиль 2015 года выпуска, как я уже говорил, мотор 1.2 стоимостью 485 тысяч рублей. Вкратце сейчас про него немного расскажем. Итак, 2015 год. Пробег на автомобиле 75 тысяч километров. Ярко-красный цвет, он без литья. На летней резине. Это уже идет рестайл. То есть есть поворотники, бесключевой доступ на автомобиле уже установлены ветровики установлен спойлер, но большинство спойлеров, да, они уже устанавливаются, устанавливаются уже здесь у нас в России. Объем багажного отделения дешево сердито пластик запаска. Если автомобиль идет 4ВД, передача идет не карданная, там стоит электромотор. Дверная карта, основная доля, это тоже пластик. Можно уделить внимание да, именно на второй ряд сидений, на объем места. Здесь очень чисто, полностью залазить туда не будем. Но поверьте, здесь, здесь комфортно будет взрослому человеку в принципе на дальние поездки удобств для второго ряда сидений ну, в принципе их здесь никаких можно сказать нету вот здесь идут небольшие постаканники с левой с правой стороны все чем лучше комплектация чем круче комплектация соответственно тем цена будет выше на автомобиль данный автомобиль 4 балла судя по аукционному листу идет замена переднего левого крыла ну, какие-то мелкие козочки. Скорее всего, ничего не красилось. Все это либо полирнулось, либо вытянулось. Идет мультируль. Руль у нас идет простой, пластиковый. Здесь у нас идет управление датчиком преслокновения, отключение системы i-stop, туманки. Кстати, туманочки, да, когда устанавливают туманки на а, данный автомобиль, здесь есть еще дополнительная кнопка Корректор фар. То есть корректор фар прячет. Туманочки, туманочки сюда вставляют. Автомобиль на климат-контроле. Если автомобиль будет идти без климат-контроля просто на крутилочках, соответственно, цена, цена на автомобиль, она будет ниже. Все автомобили с кнопкой старт, кнопка стоп. Заводим автомобиль. В принципе здесь ну, все открывается все удобно то есть я вот сел да я вот сел спидометр находится прямо передо мной вся вся информация важная мне прекрасно просматривается допустим температура стрелка бензобака стрелка прогрева автомобиля от тахометра ну и соответственно спидометр по месту что для задних пассажиров что для передних пассажиров что для водителя места очень много здесь по стандарту подстаканники здесь небольшая ниша и два бардачка верхний бардачок и нижний бардачок идет кстати вот здесь японец вывел usb вход можно флешку подключить к магнитофону значит рядом с красным nissan Note у нас стоит в сером исполнении nissan note автомобиль 2015 года мотор такой же кстати ко мне говорил то что он идет не дик 69 лошадиных сил на данном автомобиле тоже но этот автомобиль у нас идет идет 4 воды стоит чуть чуть подороже но опять же это плюс 4 воды плюс допустим у него по комплектации установлены сонары и в заднем бампере и в переднем бампере они работают в совокупности с датчиком с камерой при столкновении но данный автомобиль он идет без климат-контроля просто на крутилках посмотрим по низу состояние г 4 воды состояние стандартное, не ржаво. ноутов ноутов в принципе на рынке выбор довольно большой есть один продавец один продавец они занимаются целенаправленно этими ноутами ну, в принципе можно прийти выбрать на, на свой вкус по комплектации по бюджету какой хочешь автомобиль вот еще у нас один стоит но это уже идет дик который 98 лошадиных сил 15 год датчик при столкновении. опять же сонар нету 499 тысяч рублей аукционный лист пробег 96 тысяч по кузову окрас передней левой двери задней левой двери остальной автомобиль целый и должен соответствовать аукционному листу то есть быть весь в родной краске Следующий автомобиль это Toyota Probox, Toyota оксид но это поистине народные автомобили. Кто скажет не так? Я уже не знаю, просто куда народнее. итак значит они выпускаются с двигателями от 1,3 литра до полутора литровых двигателей. Мощность моторов от 74 до 109 лошадиных сил. И, кстати, поверьте, есть такие автомобили в гибридном исполнении. Но если честно, мы таких автомобилей так же, как и допустим Nissan Note на коробке в Владивостоке, мы еще не встречали данный экземпляр автомобиля 2015 года объем двигателя полтора литра соответственно 109 лошадиных сил стоимостью 485 тысяч рублей Клиренс на таких автомобилях от 130 до 155 миллиметров. И вот, а, вот это у нас уже идет уже рестайл, как бы отличия есть по переднему бамперу, по заднему бамперу. Все вот эти автомобили, независимо передний привод, 1.3, полтора 1 литра, 4 воды они все идут на вариаторе, а до рестайловской версии шли на автомате друзья ну вот в одном месте стоит а, два одинаковых автомобиля стоит второй тоже а, 2015 год комплектация центральный замок без пробега естественно это автомобиль без пробега по российской федерации стоимостью 480 тысяч рублей многие задают вопросы постоянно нужны какие-то дополнительные платежи не нужны вот а, данного автомобиля а, ребят нет платежи никакие не нужны автомобили растаможены автомобили уже продаются с полным комплектом документов то есть вы покупаете автомобиль, составляете договор купли-продажи. И смело в путь. Чтобы поставить автомобиль на учет, у вас есть 10 дней. Для приезжих страховку оформлять не обязательно. Давайте немного посмотрим по салону. Здесь тоже все просто. Как говорится, сердито. Руль обычно пластмассовый. Наверная карта пластик. Шумоизоляции практически никакой нету. То есть здесь видно, да металл металл двери идет само подкапотное пространство надежный можно сказать неубиваемый двигатель чем здесь хорошо да вот что нам нравится здесь все ясно удобно и доступно то есть само подкапотное пространство он довольно таки широкое продолговатое и очень удобно чем-то заниматься в автомобиле кстати данный автомобиль с багажником с японским багажником со стороны пассажира тоже пластик шумки никакой нету все на крутилочках выдвижной столик японский магнитофон при желании можно поставить мультимедиа систему вариатор вот здесь бардачок вот такого плана идет он как бы как бы знаете полуоткрытый то есть вот мы его закрыли да вот сюда можем что-то положить лежит аукционный лист три с половиной балла 83 тысячи пробегу кузов автомобиля цел ну, вот p1 a4 надо смотреть что с ним это что касается что касается места в автомобилях садимся Со стороны пассажира вот допустим в плечах да в поясе место нормально мне неудобно как бы вам так показать со стороны колен то есть у меня правая коленка она упирается вот в эту консоль и ну, я думаю на большие расстояния ехать по крайней мере мне здесь будет неудобно второй ряд сидений у нас идет просто обыкновенная лавка и то она, знаете как-то вот вниз вниз немного подскошена но здесь здесь тоже чисто на второй ряд сидений мы залазить точно не будем автомобиль такой ну реально для наверное, все таки для работы то есть на какие-то дальние расстояния сто процентов сзади сзади будет неудобно зато плюс бонус этого автомобиля это багажное отделение понятно то что это пластик это рабочий автомобиль лавка задняя у нас складывается и получается реально просто просто огромный багажник как бы вам так не знаю зато вот на природу поехали сиденье убрали у вас полноценная кровать получилось друзья не забываем подписываться на канал посмотрите наше видео не забываем поставить лайк обязательно не забываем комментировать если вам нравится наше видео ну, в плане вот такого формата да когда мы а, будем выделять марки автомобилей допустим как сейчас да, до 500 тысяч снимать потому что э, многие просят сними за 2 миллиона снимите там за полтора миллиона многие снимите кейкары третье просят там снимите бюджетные автомобили народные автомобили ребят ну мы просто не успеваем все снимать поэтому вот решили как-то знаете вот э, разделить ладно что посидела здесь здесь реально неудобно сидеть Так, со стороны водителя руль обычный пластиковый, автомобиль заводится с ключа, с кнопки не видел. А, здесь у нас регулировка зеркал, отключение пробуксовочной системы, подстаканник, корректор, фар идет. Климат-контроль понятно. Здесь штучка вот такая. Бардачок а, небольшой. И со стороны водителя вот здесь идет подстаканнички, такой небольшой столик. Здесь у нас идет розетка розетка на 12 вольт ручник у нас как видите ножной на данном автомобиле ну опять же соответственно пробег меньше кузов лучше комплектация лучше цена будет выше напоминаю стоимость данного автомобиля 2015 год полтора литра 485 тысяч Далее у нас идет автомобиль, опять же, из семейства Nissan. Про него рассказывать мы в принципе ничего не будем, потому что здесь, ребят, все то же самое, что и Nissan Ноут. И это ТИД платье То есть это не ТИДа, не надо путать. Есть и давать а есть просто Nissan Latio. Данный автомобиль 2015 года выпуска стоимостью 455 тысяч рублей. Просто посмотрим на внешний вид автомобиля, на салон ну и соответственно посмотрим на багажное отделение то есть они есть как и но вот есть 4 воды есть передний привод дверная карта пластик пластик идет мягкий 4 электрических стеклоподъемника сиденье регулируется у нас получается так не вижу куда оно регулируется а это а, лифт спинка ездит вперед назад Здесь у нас управление зеркалами заднего вида регулировкой. Ай-стоп, антибукс, корректор фар, дуйки. Дуйки бензина в автомобиле нету. А, ну, по салону, да, по салону, конечно, не отличается. Снизу там намного отличается, но здесь тоже все ясно, удобно и доступно. Вариатор. Два подстаканника. Управление климат-контролем. так не понял там сверху что-то у нас приделали это э, для для платных дорог карта вставляется ну, получается вот здесь у нас такая ниша небольшой бардачок туда спрятался значит что касается второго ряда сидений тоже место довольно таки много кстати сиденья заметили да здесь идут они такие комбинированные по месту по месту ну, как бы я вот сел, да, вроде как и головой труся, но э, здесь чисто, я ноги туда не засовывал. В принципе, если я ноги туда засуну, я немножко, как бы, знаете, припущусь. Я думаю, будет удобно ехать и ездить на дальнее расстояние. Вдвоем, втроем все-таки, втроем все-таки нет. То есть только, только вдвоем. Чтобы было удобно. Так, значит, багажное отделение. Ну, довольно-таки неплохое. По объему наверное это один из автомобилей да где багажник но ну, реально очень большой то есть взять какой-нибудь axel axel такого объема объемного багажника в акцию не будет передний привод сзади просто балка но опять же если это 4 воды то кардана там не будет камера заднего вида на автомобиле установлена Итак, это у нас Nissan Latitude, пятнадцатый год, передний привод, стоимостью 455 тысяч рублей. И снова, и снова, и опять у нас семейство Nissan. Итак, это Nissan AD, есть Nissan AD, есть Nissan Expert. Автомобили полностью одинаковые. Единственное, допустим, эксперты, они приходят а, уже с бамперами, которые окрашены в цвет кузова. если взять Nissan AD, мы сейчас найдем, вам покажем, то они приходят с черным бамперами, да как на примере Nissan NV200. Итак, значит, здесь устанавливается три типа двигателей это полтора литра 16 и 18 мощность двигателей от 109 до 124 лошадиных сил соответственно 124 лошадиные силы будут установлены на двигателе 18 трансмиссия на таких автомобилях они есть как на вариатор на коробки коробке передач так и на автомате он там нужно смотреть выбирать по комплектации если допустим мы берем nissan да как я уже говорил там нету кардана то здесь идет полноценная 4 воды идет кардан клиренс на этих автомобилях от 135 миллиметров до 150 напоминаю то что клиренс он мериться не по бамперу а по самой нижней точке на автомобиле ну что еще касается 4 воды 4 воды здесь идет сзади идет идут не привода а идет идет полноценный мост так, здесь у нас стопарик такой, фонарь заднего хода, багажное отделение. О, ребят, пожалуйста, можете как раз оценить, да, объем багажного отделения. Кстати, я уже отсюда вижу то, что автомобиль такой не уделанный, не шарпанный, не поцарапанный. Вот четыре колеса сюда свободно влезло, в высоту, еще пол багажника осталось. Для всего, всего, всего. бак справа, второй ряд сидений. Ну, здесь, в принципе, сравнимо, да, наверное, все-таки с оксидом с пробоксом лавочка такая смешная стоит. Вот честно, честно, на ней будет неудобно сидеть. Сзади у нас весла Вот это вот, ну, тоже не понятно, что какая-то вот функция, почему она недоделанная. То есть, как бы здесь бортик поставили бы, что ли. Не знаю, для чего это сделала. Если честно, у вот дверь как тяжело закрывается. Плюсом идет бесключевой доступ. Сиденье у нас вот здесь вот такая вот крутилочка. Оно регулируется у нас, видите, видите поднимается высоте регулировка спинки ну и естественно естественно сидушка ездит бесключевой доступ ну как то есть здесь кнопки нету да здесь просто крутилка такая тем не менее ключ нам не нужно доставать из кармана автомобиль у нас заведется центральная часть центральная часть все на крутилочках бардачок у нас не закрывается просто идет ниша здесь идет пластик Здесь тоже идет пластик. Если обратили внимание, сзади у нас весла Сейчас мы туда назад вернемся, покажу два электрических стеклоподъемника, то есть со стороны водителя, со стороны пассажира. Здесь вот бардачок. Вот таким образом прячется. Некоторые думают, что это магнитофон. Сюда можно карту вставить. Ну, естественно, есть airbag, а есть у пассажира airbag, есть подсветка, есть солнцезащитные козырьки. Это все по стандарту, по стандарту по месту до да места в таких автомобилях в принципе во всех хватает реально поверьте хватает а, перед нами тахометра нету есть спидометр на 180 есть стрелка бензобака в принципе все больше ничего нету вот здесь идет крючок на 5 килограмм здесь тоже небольшое углубление вот здесь прятались у нас подстаканники со стороны пассажира подстаканника с той стороны нету ну, и вот они те самые весла идут кстати, на пробоксах на саксидах тоже, по-моему, не говорил, то что есть комплектации, где идет один электрический стеклоподъемник со стороны водителя, где два, как на этом экземпляре. вот а Есть сзади, а есть вообще, где стоят весла. Ну, соответственно, где веса, это самая-самая простейшая комплектация. Друзья, нашли старый пробокс. Вот, в принципе, да, вы можете сравнить. Вот стоит старый, вот стоит новый они отличаются и по морде и по задней части сейчас покажу я все это к чему говорю некоторые боятся вариаторов хотя я не знаю почему чего вы боитесь вариаторов пишите в комментариях почему вы их так боитесь все автомобили сейчас на идут все на вариаторах напишите почему вы боитесь. вот она задняя часть автомобиля это ну как не легенда конечно не легенда но такую такой автомобиль еще надо попробовать поискать то есть их раскупили года уже такие непроходные идут найти старый пробокс на автомате довольно таки сложно Итак, этот у нас четырнадцатый год полтора литра 4 воды 4 воды идет полноценная 485 тысяч рублей и не забывайте все-таки написать в комментариях почему вы все так боитесь вариаторов Я боюсь, если... и вот еще один nissan у нас спрятался белый цвет белый цвет без литья на летней резине 15 год полтора литра полу супер ветровики туманки а система эра глонасс установлена 430 тысяч рублей стоит данный экземпляр он закрытый открывать его не будем раньше такие автомобили у нас были поиски покупались и по 370 и по 380 тысяч и даже по 350 сейчас конечно конечно цена выросла не только на эти в принципе выросла на все о чем мы вам рассказывали nissan AD, пожалуйста пришел с черным бампером то есть бампер в цвет кузова он не окрашивался он на штамповках на зимней резине Зимняя резина неплохая, потому что полочка вот погнута такая. Немного автомобиль закрытый. Летняя резина, я так понимаю, в придачу идет с автомобилем. Задняя часть стоит этот экземпляр. 15-й год полусупер, полтора литра, 388 тысяч рублей. Плюс скидка. Друзья, следующий автомобиль сегодня у нас, как догадались, не то что как догадались, да, как вы видели, идут одни Nissanы. Почему? Ну, потому что Nissan он действительно как-то вот они подломались немножко в цене, соответственно Toyota, не только Toyota, все остальные марки автомобилей они будут идти подороже. Итак, это у нас Nissan cook это уже последняя версия можно сказать пристайл. объем двигателей здесь если на предыдущем кубике был 14 то здесь идет полноценный полутора-литровый двигатель развивает мощность он 109 лошадиных сил есть автомобили 4 воды сказать, 4 воды это второй электромотор то есть напоминаю кардана там нету а есть 4 воды есть автомобиль передний привод трансмиссия идет у всех вариатор клиренс на таких автомобилях от 150 до 160 миллиметров но опять же что касается лошадей да, идет от 109 до 116 лошадиных сил Таких автомобилей на авторынге да не только на авторынке, вообще в принципе продается на данный момент не так много почему-то он недооцененный да не знаю почему возможно из-за своего внешнего вида он напоминает такую Коробчонку, если честно, немного смешную, но тем не менее автомобиль он, он реально хороший, он надежный, он комфортабельный. У него очень огромный салон, ребята, чуть вот, провалился, я уже куда-то. У него очень а, большой салон, блин, провалился, сбился, что хотел сказать, мысль потерял. В общем, достойный хороший автомобиль, в принципе, за небольшие деньги. двери задние видите, как видите, она идет распашная, но она, знаете, вот как-то вот, как-то вот срезана какая-то она такая узенькая камера заднего вида установлена бесключевой доступ а, задние сиденья они двигаются вперед двигаются назад багажное отделение запаска на автомобиле в багажном отделении подсветочка ну и вот такой вот собачник да вот с левой стороны есть окошко у нас с правой стороны окошко у нас нету просто идет какая-то вот а, такого плана такого плана полочка. Посмотрим второй ряд сидений. Вот сразу смотрите, второй ряд сидений, да, массивная такая, прям реально массивная сидушка, и она очень удобная. Наверное, нужно сделать потише. Потише нужно сделать. Сделали потише. Вернемся на второй ряд сидений. Во-первых, много места. Реально, очень много места сзади. Сажусь прямо в развалочку. Сиденья, как я говорил, они ездят. Ездят вперед. Багажное отделение у нас увеличилось. Ну естественно коленка меня сюда не влезут. ездит назад. Увеличилось место для второго ряда сидений Посередине у нас подлокотник, а с двумя подстаканниками. естественно, идет три подголовника. Из удобств. Кстати, дверная карта пластик, небольшая тканевая вставка. У нас, знаете, такая велюровая подстаканничек, крючочек, электрический стеклоподъемник. Ну и ручки открывания сделаны у нас под хром. Далее, что бросается в глаза со второго ряда сидений, это довольно широкие подголовники передних пассажиров вот что еще интересного ну опять же для, когда мы будем сидеть а, на переднем ряду сиденья неважно будет это водитель либо это будет пассажир потолок нам как-то в глаза не бросается со второго ряда сиденья потолок нам сразу бросается в глаза и он вот в такой вот а, круглой форме сделан когда будут сумерки небольшие подсветочку включаешь все это дело подсвечивается а, далее посадка подсветку надо выключить посадка второго ряда сидений я сел я сижу реально высоко во-первых много места я уже говорил по ширине по потолку до крыши далеко во вторых диван второго ряда сидений он расположен немного выше немного выше чем кресло переднего ряда сидений ну, как-то вот не могу я передать свои ощущения но это вам не а.д. где ты сел не понять как и сидишь ручки airbag в стойках и плавно перемещаемся на место водителя и так кстати дверь широкая массивная открывается довольно-таки широко сиденье водительское тоже прям такое широкая массивная постоянно везде повторяю по сидушкам все по стандарту и так печку выключаем печку выключаем переднее сиденье идет у нас диваном посередине у нас подлокотник с бардачком при желании подняли усадили третьего человека но опять же по правилам дорожного движения это запрещено в сиденье вмонтирован у нас вот такого плана подстаканник да, подстаканник но здесь почему-то написано то что мол стаканы ставить сюда нельзя напишите в комментариях для чего это я сюда все-таки поставил бы подстаканник далее дверная карта пластик но пластик идет мягкий тканевая вставка подстаканник Колонка под правой коленкой от рулевого колеса у нас управление зеркалами, проверка работает. Отключение системы ice отключение антипробуксовочной системы. Справа от руля получается под дуйкой у нас идет подстаканник. Ну и тоже. Не знаю стопочница что ли нет под большой подстаканник под маленький подстаканник дуечки дуечки руль у нас идет кожаный дудка работает в принципе довольно удобно да то что перед нами вся информация она сводится спидометр вот такого интересного плана он разноцветный нужно включить обратно теперь буксовочную систему вот нам мигает показывает то что автомобиль не видит ключа продавец нас, нам автомобиль завел сам продавец вышел вот соответственно машина она поедет она не заглохнет но если мы сейчас выключим автомобиль то завести мы его не сможем я вам сейчас продемонстрирую как это делается далее а здесь у нас идет климат-контроль намного реально интереснее а, покупать автомобиль где климат-контроль где нету крутилочек снизу у нас два крючочка Экорежим, режим кнопка старт как видите здесь у нас кулиса с режима спорт режима вот аварийки дуйки все по стандарту по посадке что касается по посадке я просто знаю что что это такое у меня был такой автомобиль была предыдущая версия автомобиля я наездил на нем довольно таки много вот автомобиль мне очень очень понравился здесь у нас идет нижний бардачок и посмотрите он туда в глубь уходит уходит То есть бардачок отдельная ниша и сверху есть у нас еще ниша над бардачком вот такое вот место оно как бы как бы сказать такое не знаю, короче говоря, что-то сюда можно засунуть. И сама торпеда, она у нас идет сглаженная. До лобового стекла дотянуться практически невозможно. Еще мне нравится в этом автомобиле, это нереально огромные солнцезащитные козырьки. Наверное, ни в, ни в каком автомобиле такого нет. То есть они высокие, они широкие и большое зеркало. Но мы не будем пленочку снимать. То есть автомобиль, автомобиль у нас еще идет в пленочке. А также, значит, в стойке, в монтированной пищалке. Раз пищалка, соответственно, два песчалка а, и так значит допустим машину мы завели да вот видите моргает ключа у нас в автомобиле нету все машину мы заглушили пытаемся завести автомобиль автомобиль у нас с вами не заводится потому что ключа в автомобиле не до чтобы с часом завести автомобиль нам нужно принести ключ то есть с этим ключом сесть в автомобиль нажать на кнопку start stop автомобиль у нас заведется ну, пойдемте посмотрим еще пойдемте посмотрим еще под капотом что происходит полтора литра, 109 лошадиных сил вот у нессановский мотор, нессановский мотор они реально славятся то есть своей долговечностью, неприхотливостью обслуживание и обратите состояние пробег на автомобиле 114 тысяч обратите состояние подкапотного пространства стоит автомобиль 500 тысяч рублей итак это у нас был nissan cube 2015 года выпуска g комплектация климат-контроль литье велюр аукцион 4 бб стоимостью 500 тысяч рублей